Всем привет! Каждый, наверное, задавался вопросом, что будет, если потерять кого-то из очень близких, ну, не те, которые, конечно, потеряли. Наверное, это очень больно, конечно, я не знаю, потому что мои самые близкие всегда рядом со мной, и я не очень горе желанием их терять, но сейчас я вам скажу одну вещь, то, что, я думаю, вы должны знать. Каждый человек обладает таким чувством, как любовь и сострадание какому-либо человеку. Ему будет очень обидно его потерять. Это, конечно, может быть не любовь, но это будет просто обида. Каждый, наверное, терял друзей, да, и каждому, наверное, это было очень больно и обидно, если вдруг вашей вины в этом не было. Ну так вот, я вам скажу одну вещь, то что не переживайте, если вы кого-то потеряли, потому что каждый теряет, а потом находит. Если вы потеряли человека, значит так и должно было быть, значит вам это приписала судьба. И просто нет смысла переживать. Просто Я прошла уже это, я потеряла много друзей, которые мне очень были дороги. И не поверите, я поняла то, что совсем наплевать. Ну, конечно, обидно, но наплевать только из-за того, что это серьезная судьба, значит, так и должно было быть. Если вот ты, к примеру, человек, который сейчас смотрит это видео, потерял друга, не переживай. Или, ну, не друга или кого-то еще. Не переживай, просто держись. Если Ему надо, он вернется, просто открой дверь. Если он еще раз э, уйдет из своей жизни, значит все, больше не надо повторять этого. Если же человек какой-то умер, то значит так надо было, значит пришло его время. Ты ничего не сможешь делать, ни слезами, ни горем, ни обиды, да, ты будешь молча сидеть, ты же в конце концов когда-нибудь забудешь и перестанешь плакать, ну, может, будешь вспоминать, но все равно ты этого человека все равно не вернешь, и в конечном итоге ты сам себя этим убьешь. Каждый знает это чувство, когда внутри все разрывается, и тебе хочется плакать, орать, но ты ходишь и улыбаешься. Так продолжай, только ну, постарайся делать так, чтобы внутри у тебя не разрывалось. Успокой себя этим. Просто скажи себе, значит, так было нужно, и все. Вам же будет лучше. Поверьте, просто я это испытала. Если вдруг вам сейчас плохо, скажите себе, то что так будет лучше. И для вас, и для этого человека. Ну, в конце концов, если вам помогло, значит, вы просто не хотели этого. Ну, спасибо всем. Пока.